Хотите увидеть мир бионическим глазом? Благодаря современным технологиям сегодня вы можете сделать это вместе со мной. Одна из российских компаний разработала для этого специальный симулятор. Вот эти виртуальные очки легко погрузят вас в мир киберзрения. Но будьте готовы к небольшому разочарованию. Картинка, увы, далека от той, что мы видим здоровыми глазами. Изображение черно-белое, пиксельное – чтобы разглядеть объект, нужно двигать головой, а не глазами, как мы привыкли. Причем достаточно медленно, чтобы камера успела просканировать световой сигнал. А еще искусственная сетчатка не позволяет определить глубину картинки и расстояние до предметов. Впрочем, мозг еще должен привыкнуть расшифровывать и эти довольно необычные для него сигналы. По большому счету человеку с искусственной сетчаткой фактически надо заново учиться видеть. Поэтому бионический глаз подходит только для тех людей, которые раньше были зрячими. Ведь в их памяти сохранились зрительные образы. Да, почитать книгу или различить черты лица с помощью бионического глаза – задача пока невыполнимая. Вот такое изображение видит человек с искусственной сетчаткой, глядя в зеркало. Однако профессор Паула Станго из Манчестерского университета, установивший более сотни имплантатов «Аргус», уверяет, что один из его пациентов все таки смог разглядеть буквы, но достаточно большого размера. На данный момент «Аргус» — одна из самых успешных разработок бионического глаза. Устройство было даже сертифицировано в Европе и Америке, но оно далеко не единственное. Около 15 групп исследователей по всему миру работают над созданием альтернативы нефункционирующему природному органу. В некоторых конструкциях имплантат вживляется в более глубокий, так называемый субретинальный слой сетчатки. На чип монтируются микрофотодиоды. Они улавливают световой сигнал и передают его дальше по обычной для здорового глаза схеме. То есть, по сути, такой тип бионического глаза заменяет погибшие палочки и колбочки. Разрешающая способность у такого устройства выше, и изображение получается качественнее. На данный момент все варианты искусственных сетчаток имеют свои недостатки. Это необходимость наружной камеры а также внешнего источника питания, поскольку энергии света для работы чипа недостаточно. Сложнейшая операция по вживлению имплантата тоже имеет большие риски. И самое неприятное, из-за технических особенностей некоторые виды чипов могут перегреваться в процессе работы и повреждать клетки сетчатки. Для того, чтобы бионический глаз стал более качественным и, что немаловажно, удобным, ученым нужно решить еще массу не столько медицинских, сколько технических задач. К примеру, каким образом минимализировать внешний модуль? Как сделать имплантат, работающий на энергии света и не требующий подзарядки извне? Из какого материала изготавливать вживляемый чип, чтобы он не окислялся, не отторгался организмом и исправно работал десятилетиями? Нам, офтальмологам, известно более двух десятков патологий, при которых поражение сетчатки и зрительного нерва настолько обширно, что никакая электростимуляция не спасет, то есть искусственная сетчатка будет бессильна. Могут ли здесь помочь новейшие технологии? Ученые уже работают над тем, чтобы напрямую воздействовать на кору головного мозга, где и происходит анализ визуальных образов. Такие имплантаты называются кортикальные. И их тоже можно назвать бионическим глазом. Интересно, что первые шаги на пути к созданию сложнейших технологий, управляющих зрительными образами в мозге, были сделаны более двух столетий назад. Конец 18 века. Итальянский физик Александро Вольта изучает влияние электричества на организм. Причем все испытания проводит на себе. Он отмечает яркую вспышку в глазах в момент воздействия электрического импульса на тело. Эти световые пятна позднее будут названы фосфенами. А имя ученого станет первым в истории изучения биоэлектрических процессов в органе зрения. Такое оптическое явление, как фосфены, скорее всего, знакомо каждому из вас. Если нет, то достаточно просто закрыть глаза и слегка их потереть. Фосфены — это те светящиеся рисунки, которые появляются за закрытыми веками даже в полной темноте. Они подвижны, имеют разную форму и цвет. Кстати, слепые от рождения люди фосфенов не видят, а ослепшие в течение жизни могут увидеть их вновь, только при искусственной стимуляции головного мозга.